Посмотрел выступление этого бравого, долго перечисляющего свои легендарные заслуги десантника. И хотел обратиться к вам, неуважаемые незащитники Родины. Нихуя вы не защитили, блядь. Без единого выстрела Путин, блядь, привел свою Орду в Беларусь. И оттуда с Калинкович, с Баранович, блядь, с моих мочулищ, блядь, родных, хуярят ракетами. По братской Украине. Если бы вы были защитниками, вы бы дали им пизды. И ты, легенда, блядь, встал бы в строй. Или, блядь, собрал бы свою братву и дал бы пизды этой нечисти. Я знаю, о чем я говорю. Я сын офицера. Мой папа, Михалок Владимир Павлович, служил в Береговом. Здесь, на границе. У него столько корешей с Украины. Ох, если бы он знал, что с Мачулись хуярят по Украине, он бы собрал, блядь, Самохвалович пацанов, взял бы братву Сатолина, блядь, и пришли бы валили пиздосом. Он бы там погиб, но не позволил случиться такому позору. Поэтому я вам говорю жестко, блядь. Уже сейчас хуярят, блядь. В Чернигове сейчас под обстрелы попало... Попали семьи моих родных людей. Там живут родители моей Алены. Мама простой библиотекарь. Вернее, она директор библиотеки. А у ее лучшей подруги, у Марины, которая будет свидетельницей на нашей соленой свадьбе, оторвала ноги. У папы оторвала ноги. Он час еще держался и умер. И все это хуярят из Беларуси. Поэтому нихуя вы мне не братишки. Видал я вас, как вы хуярите со свала три топора, блядь, день десантника. В парке челюскинцев. Держите, блядь, одеваете береты своим ПТУшным блядям. Жуете сладкую вату, а потом отгребаете пизды от этого ебучего ОМОНа, нахуй. Вы ебучий ОМОН. Вы, не добившиеся успеха в спорте, блядь, выучившие, блядь, 3-4 приема, которые завидуют все время людям с образованием. Вы вандалы, блядь. Вы умеете только разгонять, блядь, бабушек из бабушек и ребят, которые не умеют себя защищать, блядь. Но здесь, в Украине, вы столкнетесь с, так... с такими, блядь, настоящими защитниками, что вы охуеете, трус-трус, Беларусь, путь. Трус-трус Беларусь Путину продался, как увидел украинца, сразу обосрался. Так и будет. Или обосрешься до смерти, или, блядь, после. Вот так и будет с вами здесь. Поэтому послушайте, блядь, внимательно, неуважаемый нахуй. Если вы сюда рыпнетесь, блядь, идите сразу сдаваться. И тогда вы сохраните свои блядьские жизни. Вернетесь потом и будете где-нибудь говорить, но я просто выполнял приказ, блядь. Мы нихуя не могли сделать, блядь. Каждый мужчина делает свой выбор, блядь. Каждый мужчина может сказать, я, блядь, не буду так поступать, нахуй. Каждый мужчина может сделать выбор, блядь. А если он не делает выбор, то он не братишка, он сестренка, нахуй. Поэтому... С презрением, блядь, с презрением, блядь, еще раз повторяю, сюда рыпнитесь нахуй и сдохнитесь, сдавайтесь, блядь, и тогда у вас еще будет хоть какой-то шанс, а так все вам пиздано.